В Москве представили необычный мультфильм. Все его персонажи общаются на языке жестов. Лента создана специально для детей, которые не слышат. Как рассказали нашему корреспонденту, Полине Крикун авторы проекта «Это только начало». Планируется в такие ленты добавить спецэффекты, чтобы ребята с ограниченными возможностями здоровья еще более ярко смогли ощутить сказку. Такой абсолютной тишины во время сеансов в кинотеатре, казалось бы, не бывает. И это не проблема со звуком, это особое кино. Впервые в России появился мультфильм для глухонемых, и дело не в уже привычных субтитрах. Анимационные герои используют язык жестов. Зрители по эту сторону экрана разговаривают таким же способом. Ворчун, милые, смышленый, не люди, собаки. В степи, где живут герои, закон один, каждый за себя. Но приходится сдружиться, когда внезапно начинается пожар. Излюбленная тема еще советских мультфильмов в новом исполнении. Но в этот раз у авторов задача сложнее. Научить глухонемых детей литературному языку жестов. Допустим, не, не айда мы говорим, да, а пойдем. 18-летний ребенок, ну, скажем так, человек, да, Это у него, он говорит как там 10 лет или 8 лет даже. Вот. То есть не развит у них литературный язык. Вот. И наша цель – это вот привить литературный и жестовый язык. Чем больше словарный запас у ребенка, тем лучше у него калькирующая мимика, она богаче, своеобразнее и и красивее. На то, чтобы создать эту мультяшную историю всего на 15 минут экранного времени, у аниматоров ушло больше трех месяцев. Двойная сложность, почти эксперимент. Полдня они сами учили язык жестов, еще полдня учили говорить своих героев, переносили навыки на бумагу. Самая, конечно, большая сложность, это вот этот весь судоперевод. Потому что анимировать все эти движения рук, также надо показывать, как движется рот, мимика, там брови. Было очень трудно. А показать сурдоперевод собачьими лапами задача оказалась невыполнимой вовсе. Сотни рисунков проектов сделали зверей похожими на человека. Чтобы читалась артикуляция, без которой язык жестов не поймут даже специалисты, тысячи раз замедляли и убыстряли движение. Увеличивали и уменьшали собачью морду. Итог детям пришелся по вкусу по детям. Я смотрела, у них реакция была, что они все были устремлены на экран. Понравился мультик про собак. Они поняли, что нужно дружить. Соревнования там было. Было интересно и я все понимала. Вот только мне нужна была или музыка, или хоть какой-нибудь шум. Такого поворота авторы мультфильма и ожидать не могли. Оказывается, стрекотание сверчков, звон упавшей гайки или треск костра глухие дети воспринимают особыми вибрациями. Пожелание озвучить немое кино уже в самое ближайшее время учтут. Ведь впереди еще Две серии о приключениях собак. Полина Крикун, Илья Зорина, Василий Сергей, Виктор Семин. Первый канал.